Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, есть ли на самом деле угроза от собачьего гриппа. Итак, для начала я бы хотела сказать, что у человека есть три формы гриппа. А, Б и С. Фишка в том, что грипп типа Б и С приживается, в принципе, у абсолютно любого человека, он легко с ним справляется, иммунная система, точнее, легко с ней справляется, никаких проблем не возникает, эпидемии, в принципе, тоже. А вот грипп типа А, он в основном является эпидемическим, то есть, соответственно, он опасен, но опасен только для э, межвидового заражения, то есть собака никаким образом не может заразить человека. Если интересно, можете порыться в энциклопедии и убедиться в этом еще раз. Дело в том, что... Собачий гриб не приспособен для того, чтобы ужиться в теле человека, либо ему нужно слишком видоизмениться, то есть мутировать в более сильную и устойчивую форму. Вот, На этом у нас сегодня пока все.